И надо выбраться... Опа! Стоп! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. В прошлом выпуске я попросил вас дать мне задание на этот выпуск, и сейчас я буду подбирать себе квесты от вас. Но прежде чем мы приступим, поставьте огромный, просто гигантский лайк. Like. Спасибо. 23 тысячи комментариев под предыдущим выпуском. Это какой-то невообразимый результат. Мы зареспаунились у себя дома. Кажется, на дворе ночь? Да, там ночь. Поэтому сидим дома и не рыпаемся. Итак, я нашел себе задание простое для новичка от билдера. Сделать железную броню. Для этого нам надо добыть руду и закинуть ее в печь. По-моему, мы с вами целую кучу руды железной нашли. Разве нет? Железная руда. Вот. Плавься, бэч. Но мне что-то кажется, что у нас совсем не хватит. Не хватит железной руды, чтобы сделать все. У нас с вами полно работы. Идемте добывать железную руду. Мы ходили в ту сторону. Теперь давайте побежим вот сюда. О, смотрите, там что-то яркое. Воу-воу-воу-воу-воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, А! В сторону! Хотел мясом что ли его забить, Евгений! Как же сложно с ним! Ты где, скелет? Давай, иди сюда! Курица! Помогай мне! Опа! Чтоб тебе. Есть! Наконец-то! Так, что это? А, это просто лава. О, блин, как я жестко упал. И Надо выбраться. Опа! Стоп! Я видел тебя, мразь! Ну, теперь копать не нужно зато. Вот она гора, мы добрались, наконец-то. О, лава прямо в воду стекает. Здесь только уголь, и нам нужно в какую-то пещеру, видимо, зайти. Бассейны зомби. Топчись там, разота. А это что, паук? Могу ударить. Ой, я сам упал! Ой, я сам упал! Надо же так! Как обидно! Все, хватит! Придется биться с ними. Где мой меч? Есть, готов! А их двое! Их тут двое! Очень хорошо плавающие зомби! И плохо плавающие зомби! Ааа! Жесть! Смотрите, шахта. О, а вот и железная руда То, что нам нужно Ты очень мало спаунится Очень аккуратненько так берем И идем Вижу подземная река И здесь становится уже совсем темно Пакел готов Пойдемте туда, в неизведанное. Вот оно Сокровище настоящее Так, вот здесь у нас еще Опа, это очень плохо Ладно, взрывайся, давай Взрывайся, молодец <гас> Да ладно Стоп мы, помню, рубили деревья, прям ствол рубили, и оно просто висело в воздухе. А тут, может быть, обвал? Пойдемте дальше. Смотрите, какая красота. Должен тут пошарить, и там металл как раз-таки есть. Ой, вот это обидно. Думаю, мы сможем потом построить себе лестницу и вернуться. Так что не паникуем. Давайте, знаете, что сделаем? Поставим факел прямо вот сюда, под дырочкой, чтобы знать, куда идти. ой ой ой ой напоролся, напоролся на мразь. Мразь. Так, давай. Блин, пришел сюда. Слушайте, но он не такой опасный, его взрывы какая-то фигня. Да, кубики разрушаются, но у меня он всего лишь половину сердечка снял. Боже мой, вон еще металл. Ой-ой-ой. Ой, Евгений упал. упал. Черт. Короче, я боюсь, что я смогу здесь заблудиться, давайте возвращаться. Мы наконец-таки добрались до места, от которого мы пришли. Мы не можем выбраться нормально, потому что мы кривые с вами. Сейчас, сейчас, все будет. Нет, ах, ах ты мразота, ах ты мразота, ах ты мразота. Давай, снизу, по ногам, по ногам ему. Есть. У меня, кстати, еды вообще по минимуму. Воу! Валим! Почему ты не валишь? Потому что у нас стамины по минимуму. Может быть, мы можем свеклу съесть. Обязательно готовить свеклу? Оу. Да, она прибавляет немножечко. Этого достаточно. Мы набрали 39 металла. Оп, а вот мы и дома. Ух, все. Сидим. Во-первых, нам надо сделать кучу еды. Во, давайте еще одну печку пихнем сюда. Надо цех по производству металла сделать. Но пока что мы приготовим еду, поэтому это цех по подготовке еды будет три слитка здесь делаться. Два слитка тут. Какие слитки? Мы даже не слитки готовить, а металлическую руду, боже ж мой. Слышь, там кто-то храпит, бесит меня. Ты что делаешь здесь? А, вот ты стоишь здесь. харе! Кажется, у нас все теперь есть. Шлем, жилет, штанишки и ботинки. Как мы преображаемся, круто. Сюда, сюда. В лучах солнца отлично будет сиять. Давайте сделаем меч железный. Мы можем сделать щит. А значит, еще и щит у нас готов. Надо проверить наши доспехи. Щит на ком-нибудь. На утке, подохни. Вот эта эффективность. Ну что ж, будем считать, что задание выполнено. Следующее задание от Пика Пик. Задание называется парыга. Сходить в деревню жителей, начать торговать с ними. И построить взаимовыгодные отношения Но уберегите жители, торговец идет Будем долаживать с вами всякие связи Для Евгения существует только один тип связи Это через постель и он налаживает ее всю жизнь и никак не может наладить <смех> Оп, Есть, атакуем Черт, черт, черт Еще и взрывается здесь Не надо мне тут О! А! Сдохни Дохни. а вот все наконец-таки меч у меня сломался. Ты смотри, зомби с мечом, что бывает, оказывается. А это что за зомби малыш? Братья с здесь... ним. Да, блин, какой он проворный. Черт, беги! Так, да, какого хрена? Убьет ведь нафиг. Есть, а вон деревня. А еще нет зомби малыш? Нет, я не могу забраться по этой гребаной фигне. О -о. Спасибо, дверь открылась мне сама, походу. Так, я что-то жестко избежал, судя по всему Спим до утра Ну его нафиг А вот и я проснулся Оу, а где жители? По-моему, что-то не так с этим городом Где все? Всю деревню истребили Да ты виноват Подохни, подохни Жители, вы где? Что-то не так пошло, видимо, здесь С кем же тогда мне налаживать отношения? С тобой, что ли, осел? Но он мне уже кланится Так что я думаю, отношения налажены Давайте попробуем его покормить он захавал. Ты теперь мой друг? О, погоди. Что это сейчас было? Мне во что-то попало в рот, и я стал как-то к тебе по-другому относиться. С большим отвращением. Может быть, что-то другое ему нужно? Гриб, например. Красного гриба не хочешь? Ой. И я тут же на него сел. Чем я теперь с ним делать? Также я могу с него спрыгнуть? А, так я приручил его. Все это наш, наш осел. Как не заставить его идти? Но ослу нужно седло, да? Ладно, я к тебе еще вернусь. Ты не забывай меня, окей? Okay? А может, я могу и тебя тоже покормить? О, любовь! Смотрите, сколько любви. А, он сказал мое имя Излучает любовь просто Слушайте, но я, я не знаю, считается ли это за выполнение задания Тут нет жителей, но есть куча животных и Я с ними наладил связь Засчитано И последнее задание на сегодня Это Гензар э, предложил Задание называется археолог Юджа Найти пирамиду в пустыне А в какую сторону здесь пустыня? Вот сюда Тут песок, значит, возможно, это уже близко к пустыне Ну что, ныряем? Уп, смотрите, сколько утопленников здесь А вот и малыш-зомби Тельфинчик он, он обратил на меня внимание. О -хо -хо, прикольно. А, я думаю, я смогу их тоже приручать э, с помощью рыбки. Надо просто рыбку убить одну. Есть, готово. Нет? Ну-ка, есть! Захавал! Смотри, как ускорился. Так, хорошо, вот он здесь у меня провожает. Пока. У меня есть идея. Давайте заберемся как можно выше. Попробуем найти пустыню вдалеке. О, смотрите, там вон вдалеке что-то похоже на пустыню. Воу, воу-воу-воу. Так, я вижу следующие биомы. Это не пустыня, это каньоны. И вот еще лед. Давайте в ту сторону пойдем. О, боже мой, это будет долгий путь. Мы здесь осталось только найти здесь пирамиду. Вот она! Так задание выполнено. Я нашел ее, но теперь я хочу исследовать эту пирамиду. О, май год, что идем? А тут стоп, тут могут быть ловушки. Да, тут кнопка Нет. раскопаем. <гас> Прежде чем туда пойти, давайте быстренько еще осмотрим местность. О, oh майгад! Как это было опасно сейчас. Я думаю, вот так, вот таким вот образом мы сейчас с вами будем выстраивать свой поход вниз. Так, хорошо, хорошо. Благо у нас стояла целая куча песка. Сейчас накидаем Дебдожечки песка. Ой, белиссимо. Окей, я взял какую-то штуку. Синяя терракота. Блин, что это было? Соберись, Евгений, что произошло? Ты не знаешь, и никто не знает. Там была ловушка какая-то, видимо. Итак, запасаемся морковкой. Точнее, это свекла, да? Берем с собой верстак. Нам необходимо все вернуть. Седлаем своего верного осла. Чисто так, посидеть на дорожку. Спасибо, осел. И в путь. Ты кто? Попугай? Свекло хочешь? Пшеницу? Семена? О, семена хочет. Быстрей! Он тебя убьет <смех> сдох, он сам сдох. Он тебя не убьет, он просто сдохнет сам. О, еще один. Попугайчик лети, лети, говорю. Нет жив. О, второй прилетел. Тут кормят, все верно. Няма. Все, за мной полетели. Вы поможете мне ловушки обнаруживать в пирамиде. Он летит за мной. А, ты мой умница. Надо тебя как-то назвать. Я назову тебя попугай. Прекрасно. За мной попугай. Ой, их двое за мной летит. Ну прекрасно, ну прекрасно. А почему вы перестали вдруг лететь? Куда ты ныряешь? Рожден летать, плавать не может. Выдохнули. Сели и выдохнули. Да елки зеленые. Свеклой тебе. Свеклой тебе по лицу. Давай, получай. Все, ребят, вы можете вот на этот островок залететь? Думаю, они справятся. Так, один есть. Один. О, какого дьявола? Кто это сделал? Кто это Кто посмел? Черт. Я валю отсюда. Вон они, они оба здесь, они за мной летят. Все, мне кажется, они не отстанут. Что это такое? Это житель? На двух верблюдах? плавает. Привет, сэр. Торговать! Задание сейчас выполню. Что хочешь? Я тону. Очень удобное место для торговли выбрал. Вот серьезно. Все, пошел ты в жопу. У меня настроение плохое. Это опасное путешествие. Не каждый способен выжить. А вон пирамида. Ладно, друзья, нужно, чтобы вы придумали имена этим попугаем. Пишите в комментах. Окей, вы готовы? Залетай, залетай, залетай. Давай. Не толпитесь в проходе. Сюда. Вот умницы. Теперь вниз. Тау, черт. Все, идем, идем, идем, идем, идем, идем. Ой, все нахрен взорвалось. А у меня же и нет Никакой твердой почвы. О, ребят, все не так просто, как я думал. А, смотрите, вон они у меня. Они находятся у меня на плечах прямо. Все, так и оставайтесь. Все отлично. А мы сейчас найдем себе ступеньки. Еще попугай. Попугай, попугай. Сюда. Стой, стой, стой, стой, мразота. Стой, мразота. Все, он наш. Два попугая на мне. Зеленый где-то там летает. Ладно, он разберется, я думаю. Окей, как-то так. Я не вижу, где наш чертов ум. Осторожнее, ребят. О, о, черт. Ладно, больно, но не так сильно. Мы просрали весь лут почему-то. Ты смеешься надо мной? Ты ты смеешься надо мной? Я не понимаю. Итак, нужно придумать три имени теперь для трех попугаев. А нам бы свалить отсюда как-нибудь. Ты побыстрее. Ты там летишь, нет? Летит, короче. Нам предстоит долгое путешествие домой. Как обидно, что все просрано. Блин, ну, видимо, дается какое-то определенное время для собирания лута своего потерянного. К сожалению, мы его потеряли навсегда. Идем. Теперь нас ждет долгий путь домой. И я где-то просрал своих попугайчиков. Я так активно бежал, что я даже не помню, в какой момент я перестал слышать их. Нежели нельзя в 2021 году сделать пернатым тварям нормальную функцию, чтобы они следовали, несмотря ни на что? Какого фига? Где мне их искать? Короче, если сейчас мы их не найдем с вами, я просто суициднусь. Потому что, ну, у меня ничего нету. О, погодите. Вот они. Вот они. Пока один только? Нет, вон второй. А третий где? Где голубой? Вон он! Привет, мои друзья! Как вы меня напугали. Опа, смотрите. Давай, пернатый. Быстро сюда. Скормил. Скормил мразь. Все, меня еще не попугай. Панда! Панданенок! Мясо будешь? Семена свеклы, пшеницу, гнилую плоть. Я не знаю, он, кажется, потерялся. Двое у меня на плечах, двое летят за мной. Такой порядок. Опа, арбуз! Вот что это такое! Ладно, мне до деревни только добраться нужно. И все. Ну что ж, мы добрались, наконец-таки Я очень горжусь собой, что не бросил попугайчиков своих И даже еще одного новенького добыл, белый Теперь у нас их четыре Зеленый, синий, голубой и белый О, Вам предстоит придумать множество имен, целых четыре А вот и наше место, да, наше пристанище Ждете, Ждите меня здесь, э, я буду спать Ух, ну что ж, друзья Я думаю, на сегодня мы закончим, да Итак, что у нас сегодня по итогу? Я выполнил задание, которое я себе наметил и потерял все, но приобрел новых друзей. Целых четырех друзей, еще осла и овечку. В каком-то смысле я приобрел гораздо больше, чем потерял. И на этой оптимистичной ноте мы с вами закончим играть в Майнкрафт на сегодня. Если вам понравилось и вы хотите увидеть больше, то ставьте тысячу миллиардов лайков. Также пишите ваши задания, которые вы хотите, чтобы я выполнил в следующей серии. Плюс пишите, как мне их выполнить, потому что мне так будет просто проще. Если я не выполнил задание, которое вы мне на сегодня наметили, то просто продублируйте ваш комментарий вот под этим видосом. И может быть я выберу именно ваше задание в следующем выпуске Ну а на сегодня все, с вами был Юджин Не забывайте подписываться на канал, ставиться в доску своими Зацените прохождения, другие мои Они все будут в описании под видео И напоследок мы даем друг другу мощущую пятюлю Вы готовы? Раз, два, три и пять!